Всем привет! С вами магазин Спорт Экстрим Bike доступный спорт для каждого. Сегодня поговорим про вот такие замечательные перчатки для велоспорта, горнолыжного спорта и, конечно же, просто для бега. Отличные перчатки, очень хорошая на них цена. Это хит-продаж прошлого и этого сезона. Давайте поговорим про сами перчатки. Есть они в четырех размерах, от S до XL. У них есть молния, которая позволяет регулировать ширину. Внутри флисовая, приятная на ощупь ткань, которая сохранит тепло ваших рук. Перчатки очень хорошо и удобно сидят на руке. Вот такая у них замечательная ладошка. Вы знаете, для чего вот эти два пальчика сделаны именно так? Именно для того, чтобы пользоваться в перчатках вашими мобильными телефонами. Это очень удобно, потому что сейчас вся техника в основном сенсорная. И в этом вам помогут перчатки. Вы не будете охлаждать свои ручки, когда вам кто-нибудь позвонил или надо что-то написать. Поговорим еще про ладони. Ладони здесь с специальным напылением для того, чтобы они не промокали. Водонепроницаемые, так сказать. Они ветра выполнены из ветрозащитной ткани, и на велосипеде кататься в них очень удобно. Ну, еще молодым мамочкам, которые гуляют с колясками и покупают себе муфты, которые не очень удобны, это отличное решение даже для таких вот длительных прогулок с коляской. Обратите внимание на эти перчатки, они действительно классные, продаются они очень хорошо и имеют большую популярность. Именно потому, что цена-качество здесь на уровне. Заходите к нам на сайт bebike.kiif.ua и выбирайте себе перчатки, которые подходят для ваших целей. Катание, прогулок, бега или других видов спорта. И не забывайте подписываться на наш канал. Пока-пока!